Так, друзья, сейчас мы с вами будем смотреть прогноз для очередной пары. Мужчина – рак рыбы или скорпион, а женщина относится к водной стихии. Тоже рак рыбы, скорпион. Итак, начинаем смотреть. Самая первая позиция – это позиция его самого искреннего к вам отношения. Позиция «любит ли ближайшее будущее» выпало ближайшее будущее теперь позиция серьезно настроен следующее видит ли он вас в роли своей жены теперь негатив судьбоносность ваших взаимоотношений в принципе его отношение к семье его семейное положение и будущее в ваших отношениях. Очень интересный красочный расклад получился. Ну, читаем. По поводу чувств, здесь есть чувство, есть интерес, сексуальный интерес, но, скажем так, он был, или же он скорее с вашей стороны, чем с его стороны. Сейчас все очень ровно, ровно, по двоечке мечей, перешло в ровную стадию, и, возможно, сейчас, в данный момент, ваши взаимоотношения претерпевают серьезный кризис. Что-то произошло на самом пике. По поводу ближайшего будущего. Вы знаете, здесь есть движение вперед, желание чего-то добиться, отстоять свои позиции. И это будет связано, знаете, как десятка кубков, э, не кубков, а пентаклей, она проигрывается как Система, система, он вас видит в своей системе, и он хочет вас добиться в своей системе по дьяволу. Но дьявол – это зависимость. Желание обладать, желание вернуть, желание сделать, чтобы было так, как было. И я не знаю, хорошо это или плохо, но это движение двухстороннее. Если у вас есть семья, будет движение к семье. Если не семья, то, наверное, кто-то будет хотеть добиться человека с целью того, чтобы в дальнейшем создать семейный союз. Как он к вам относится? О, ну тут вообще, к сожалению, порадовать не вам нечем. Манипулятор. Маг и Луна, они в сочетании всегда дают человека манипулятора. И по пожил, по здесь есть указание на то, что этот человек умеет красиво заливать, лить в уши, может быть эмоционально незрелым. зрелым. Я когда вижу в этой позиции луну, я сразу говорю, не стоит делать на него никаких серьезных ставок и в принципе этому человеку доверять нельзя по поводу того, видит ли он вашу жену, нет, не видит. Даже если вы сейчас являетесь в этой роли, ну, как-то он рассматривает другие варианты. Видите, человек сидит за компьютером, он с кем-то переписывается. Он ищет еще другие связи, другие отношения. Он рассматривает. Из отрицательных моментов. Ну здесь вообще интересно выпало. Здесь выпала карта с короля Пентакли, некого земного короля. Я все-таки рассматриваю это в двух вариантах: либо у вас есть материальные потери, связанные с этим человеком, на которого мы смотрим сводным, или же есть в вашей жизни присутствие некого земного короля – это козерог, дева телец, мужчина при хороших деньгах, обеспеченный. Вот, возможно, у вас на него были какие-то виды, и сейчас ваши отношения претерпевают изменения, изменения негативного характера. Возможно, вы расстались или они как-то постепенно сошли на нет. Но здесь Идёт, знаете как выздоровление ситуации, скорее всего это человек или не свободен или ну, по каким-либо причинам вы не вместе сейчас и вряд ли воссоединитесь соединитесь. Итак для чего вы встретились с этим водным парнем? Ну, здесь любовь, любовь, удовольствие, возможно даже совместный труд, творческий труд. это совместные общие дела, интересы и все больше ничего. его отношение к семье. Ну, здесь есть указание на то что у него может быть семья это или официальный брак или это сожительство по верховной шрице а может быть и то и другое потому что есть двойка жезлов человек перед выбором а может быть он сомневается женится ему или не жениться вообще зачем ему это надо или не надо вот как то так он это может рассматривать по поводу совместного будущего по колесу фортуны девятки пентакля здесь есть конечно интерес Здесь колесо фортуны может крутануть в сторону какого-то выигрыша, чего-то благоприятного будет, удачного обстоятельства, которое вас может порадовать. Ну, давайте уточним. Ну, здесь, видите, королева Пентакли проигралась и колесница. Ой, боже, еще какие-то королевы. Хо-хо-хо, даже не знаю, что сказать. что Что сказать? Если с ними это не связано, то это приезд к вам, совместная поездка каким-то подружкам или подружке к вам приезжают. А если с ним, то, возможно, что-то... Ну, здесь есть приезд. Приезд и прояснение ситуации. Контроль, прояснения ситуации. что-то удачное. Хотя... Ну, мне это очень похоже на какой-то личный ваш отдых. Как будто бы вы можете как-то захотеть уйти мысленно от переживаний, от, от отсоединиться от этой ситуации и организовать какую-то веселую компанию, с которой очень приятно проведете время. Видите, здесь тоже тут девушка, еще тут двое людей, тут как будто бы вместе поездкой посещают какой-то дом, очень богатый хороший дом и что-то организовывают вместе. Возможно, это просто ваше личное путешествие, это небольшое приятненькое, которое вас здорово порадует и развеселит. Ну хорошо, давайте по поводу него все-таки зададим вопрос. А что же с ним на дальнейшее будущее? Хотя по манипулятору и так понятно. Ну, отшельник, отказ от отношений. Ну там самое лучшее, самый верный вариант. Если почувствуете, что человек вами манипулирует, не позволяйте себе этого, значит он вас не любит.